Дело в том, что с 30 марта вступил в силу закона о регистрации квадрокоптеров. И вот я хотел бы зарегистрировать свой квадрокоптер. Значит, в и прочее, Самара, а это мне что, в Самару ехать, чтобы квадрокоптер? Ну, ну, если я сейчас пойду летать на улицу, например, где-нибудь в центре города, то тогда полицейский любой может подойти и забрать у меня его. Да, по этому вопросу, знаете что, обратитесь в самолет, по телефону сейчас я вам дам. Давайте. Э -э так, регистрация, сам, ваша, самолет, а у вас что, самолет, что такое? Квадрокоптер, это беспилотник. Беспилотник? Да. А они вообще регистрируются? Ну, с 30 марта вышел закон о том, что нужно регистрировать каждый беспилотник. В этом приказе должно было отмечено, где же как, регистрироваться? как регистрироваться? Написано, что в Росавиации вашего города. У нас как нету. Ну, плохо. Хорошо. Но, хорошо. Давайте, давайте. Хорошо, я вас записываю номер. Да. 4,6 Четыре 205, 205. 96, 96 22 Двадцать Что ж, спасибо большое. Это приемная, приемная Там есть такая тюрина, Наталья Вадьорьевна. Да? Угу. Вот Хорошо, спасибо большое всего. Это уже получается четвертый звонок. Я делаю. А, нет, пятый, пятый звонок. Чтобы хотел просто узнать, куда звонить. Соединение установлено. Здравствуйте. Здравствуйте. А, мне ваш номер дали. А, мне нужно зарегистрировать квадрокоптер, беспилотник. Кому я могу обратиться? Рано еще. Что значит ран? Можете, пожалуйста, немного про говорить? Хорошо, еще такой вопрос. Я нахожусь в городе Казань. Мне сказали, что в городе Казань это под управлением вашего города, Самары, вашего управления. Это правильно? Чего под я нахожусь в городе Казань. Так, Хотел зарегистрировать свой беспилотник, но мне сказали, что в Казани управление было распущено, и Казанью занимается вот ваше управление теперь. Да, да, так, так точно. Хорошо, как мне его зарегистрировать, если я нахожусь в другом городе? Авиации. То есть вы даже не предполагаете примерно, как я вот, я так понимаю, что я должен вам его показать, что вы должны его проверить, что. Я понятия не имею, что они там напишут. Сейчас пока что есть только изменения воздушного кодекса. Но угу. как действовать, там еще документов, вот именно поэтапно, как это делать, недавно еще. Угу. А когда это будет, можно сказать? Можно задать вопрос только в Росавиацию. А вы кто? А? А вы кто? Ваше... Мы региональное отделение Росавиации. Mm -hmm. Ну, а, смотрите... А это, там центральный аппарат, они делают эти регламенты административные. Через mm -hmm. департамент авиационной политики Минтранса. Все это в Москве сделано. Я вас понял. А вот закон в силу вступил с 30 марта. Вот сегодня 31 -е. Мне вот на улицу можно выходить летать или нет? Вопрос э, юридический, я, я не знаю, что могу ответить. Я считаю, что вас никто не имеет права, если нету еще механизма, чтобы наказывать за эти деньги. Угу. Хорошо, спасибо большое, всего доброго. Ну, это да, так, так можно все понимать. Ну, я не знаю, в интернете очень об этом пишут много, и как бы он денег стоит, я не хочу его терять, поэтому лучше зарегистрироваться. Что вам посоветовать-то можно? Обратитесь тогда в Росавиацию. Угу. Хорошо. Попробую. Спасибо. В Росавиацию напишите, какой-то вопрос возник. Как вы зарегистрировали? прямо в лифтон на письма напишите. Хорошо. Они вам как обращение гражданина должны зарегистрировать и ответить. Я думаю, все-таки это вопрос недалекого времени, что все равно это в ближайшее время. Но чтобы вам прикрытие было, вы угу. вот это бесмешки напишите. Хорошо, спасибо большое. За совет. Всего ну, доброго. До свидания, А ты вернешь форму? А, Через, 102 первый 15 11 16 16 только так 20 20 20 20 30 21 Спросите, я говорю. Да, да, да. Я не пиптаюсь, я не пиптаюсь.